5700 долларов на балансе, закупаем скины, сегодня мы посмотрим, как часто может залететь 10% в апгрейде и стоит ли выставлять этот шанс и рисковать. Приятного просмотра, поехали! <музык> Так, ребята, всем привет, мы сейчас покупаем скинов, и сегодня будем смотреть, а можно ли вообще играть на 10%, шанс не такой уж и большой в инвентаре, не так уж и много скинов, но, тем не менее, будем пробовать, ссылочка на сайт в прикрепе, там же и промик, при вводе которого вы получаете халявных 2 бакса, если вы новый пользователь на сайте, но я считаю это классно, поэтому ссылочка и промик будет в прикрепе. Кстати, кто еще не заметил, мы с Егором начали вставлять старую интруху с вот этим тут ту Тут-тут-тут, -ту Блин, надеюсь, вы кайфанете от этого. Ништяк. Так, ну что, мы выставляем 10%. процентов, а Даже давай-ка не 10%, а хотя бы 17-20%. Потому что 10% это как-то люто, элементарно. Смотри, а мы сейчас с 300 долларов делаем медузу за 1500. И это x5. И это первый апгрейд. Давай, да, попробуем все-таки чуть-чуть повыше шанс. И, и первый не заход уже. А вот единственное, что немного меня гложет, это то, что в принципе. В предыдущем ролике у нас реально люто заходили фактически все апгрейды это было очень близко. С тем учетом, что в прошлом ролике реально заходило много апгрейдов, в этом, ну, я не знаю, как оно пойдет. То есть, реально, апгрейды мощные, и вот, блять как это зашло! Это же зашло, да, это первый заход на 17%. Но сначала будем тестировать 17, дальше уже пойдут ставки на понижение. Но полторашка у нас есть. Возможно, больше ничего не зайдет, потому что все-таки напомню, да, что реально в предыдущем ролике, ну, у нас очень много апгрейдов заходило. Тем более словить 17% шанс. Но сегодня максимальная проверка 17% как бы это реально глупо не звучало, я это понимаю, но тем не менее, да, проверка лоу процента на апгрейдах. На самом деле ролик полезный не только для тех, кто на холлсторе играет, а в принципе для всех, кто делает апгрейды, потому что апгрейды везде, я думаю, работают плюс-минус одинаково. Ну и вообще это лоу шанс. Честно, вот я сомневался, что на такой сумме оно будет заходить, но все-таки уже Сколько у нас? 3000 долларов есть Нормально, нормально, пойдет Хотелось бы больше, но Походу нет, ладно Пока что, пока что Два выигрыша есть, это конечно Не может не радовать, вот вопрос Как действовать дальше, то есть Если сейчас пойдут бесконечные Сливы, то уже возможно Стоит продавать Медузу и перчатки, которым мы выиграли Градиент и покупать скины Уже дешевле, возможно Стоит сделать так, ну ладно, будем Смотреть. Пока что у нас все-таки скины еще есть, на которые мы можем поделать рискованные достаточно апгрейды. Блин, но 17% это, это реально небольшой шанс. Вот э, с тем учетом, что в прошлом ролике были 50% шансы, тут резко перепад на 17, ну не знаю, ну два апгрейда зашло, честно думал не зайдет ни одного, но тем не менее шанс рабочий, реально он выдает, мы 20% по-моему, да, 20% мы на фроздропе проверяли, 20% показывала себя тоже очень круто, но вот процент ниже он как-то ни о чем, хотя здесь два раза залетело, тем не менее, если смотреть по балику, который был изначально и сейчас, все-таки мы в минусах. И хотелось бы как-то эту ситуацию исправить. Вот уже поинтереснее. Все-таки поинтереснее. Так, дальше еще. Давай мы все-таки чуть-чуть шанс сделаем повыше. Потому что деньги нам как никогда сейчас нужны. Все-таки просмотров, напомню, нету. Поэтому бабки нужны. Нет, я просто не хочу так взять резко все и закончить. Поэтому да, попробуем 20%. А, и он, кстати, зашел. И однако не зря 20% долбанул. Слушай, у нас было 3 захода 17,5 и 1 20% шанс. Мы, в принципе, хоть и небольшом, но мы фактически сейчас после слива этого ножа будем в нуле. А, да, у нас на балансе 5900 долларов. Фактически мы в нуле. Я сейчас предлагаю сделать следующим образом. Все, что в инвентаре лежит, все это дело выбрать, продать. А, даже в небольшом плюсе. Все-таки 6100 на балансе. И дальше попробовать уже 20% шанс. Но для начала, конечно, нужно скинов на Hell Story прикупить. Так, скины мы будем брать от 300 долларов. конечно это опять все интересные скины зубы тигра керчи талоны но ты понимаешь все-таки что баланс нифига не маленький поэтому скины довольно интересны у нас получилось вот такое количество ножич ножичков, ножей и один калаш что мы делаем мы делаем 20 шанс убийство это 17 ну 18 процентов сделаем 1400 при этом надо убрать убийство 19 процентов ну слушай ладно давай на 19 процентов все равно повыше и первый Первый заход. Прекрасно Слушай, лоу проценты тащат Вот реально, кто делает апгрейды Мы это уже проверяли, не обязательно на хеллсторе а Мы проверяли это на фарсе Действительно, 20% шанс Ну, честно, он, блин, он работает Не так, конечно, часто, потому что Все-таки шанс небольшой Но, тем не менее, он заходит Если сравнивать с 50% шансом да, Ну, не все так однозначно Потому что 50% тоже заходит не всегда Но, опять же, на том же вилде а, Мы делали 20% 10% и вот, например, на Вилде, да, если у тебя шанс выше 50, то он реально заходит часто, но ну, где как? То есть здесь на Хеллстори, например, ситуация иная, что 20-18% заходит очень круто. Конечно, все-таки рекламный ролик и ютуберский аккаунт, но мне действительно интересно, что получится в итоге. То есть сейчас 7000 на балансе, в принципе, можно выбрать все свои скины и сделать офигенный апгрейд, и я думаю, в конце ролика мы это сделаем прям на абсолютно все скины, которые у нас останутся, благо тут можно выбирать несколько скинов, блин, мы в очередной раз сливаем, и, кстати, я сейчас выбираю опять 17% шанс, Но ну, раз на то пошло, давай на нем, даже не 17, 18 все-таки округлим, и, кстати, это заход, неплохо, три скина у нас уже есть, слушай, шанс менять, наверное, не будем, так и дальше, так дальше пойдем на 17, и это очередной заход а Даже если мы сейчас сольем все то, что лежит в инвентаре после вот этих четырех зашедших скинов, будет не так грустно, потому что реально скины дорогие и это плюс-минус тот баланс, который у нас был. То есть, в принципе, я ничего и не теряю. Окей. Тогда фигачим 18. И вот этот процентный шанс? Слушай, нет, конец ролика будет реально крутой. Мы все скины зафигачим на, я думаю, не 20, но 30, 25-30 процентов где-то. То есть, будет интересно, и причем там будет реально дофига скинов. Скорее всего, всякие драгон лоры, вои и так далее и тому подобное. Поэтому, блин, концовка многообещающая. 18 процентов дальше, и оно заходит! Блин, ну... Ну, Но... ну не знаю, ну что-то жестко, ну что-то прям жестко, все-таки аккаунт ютубера, я думаю, что Да оптэ, ну, ну, не буду говорить, бегите и делайте контракты, нет, хоть и ролик рекламный обманывать никого не буду, да ролик, <свистит> да ролик рекламный, да у меня аккаунт ютубера, бля, ну это очень жестко. Ну это прям, ну это жесть. 13 тысяч долларов. Опять же, за внимание стоит, может быть, взять то в расчет, что все-таки до этого было сливов дофига на коинфлипе и на колесе. Ну и сейчас вот такие вот заходы. Бля, я не знаю. Ну вот пиши свое мнение в комментариях. Сейчас очень много комментариев по типу мошенник, я их удаляю, они меня раздражают, скажу честно, потому что не объективно дело там честной проверки. Это, кстати, заход. Там честная проверка сайта была с этим. Пополнение Steam оставил ссылку. и Это Типа, блять, мошенник Я это удалил, реально, меня это бесит Слушай, ну, да мы сейчас за да, а, да заапгрейдим Короче, доделаем все вот эти вот а, Скины до логического завершения После этого я все-таки хочу Реально взять все, что есть Блять, ну, ну это не, ну не Ну-ка, подожди, давай-ка мы сейчас по приколу Вот так сделаем, прикинь, зайдет Но нам нужно сколько? 20 Нет, 21 неинтересно, опять Вот тот же, смотри, шанс Но это 14 баксов. поехали, блять, это поинтересно Интереснее уже, Ну, оно, блин, не зашло. А, и вот сейчас, что я хочу сделать? Смотри, в чем прикол. У нас 15 тысяч долларов. А, было в районе 6, ну, округлим, 6 тысяч баксов. 13 тысяч в инвентаре. 15 я наврал. И вот сейчас, если выбрать все самые топовые скины, которые есть на HellStory, и сделать также, ну, давай реально 25-30% шанс, это 33 тысячи долларов. Я на процентов уверен, что этот апгрейд не за. Идет. Тем не менее, я безумно хочу это попробовать. 43 тысячи долларов на ваших экранах а, вой минимально поношенный после полевых драгон лор, медуза минималка, катавица Титан, наклеечка. 14 -го года немного поношенный принц, татрек Керчи, градиент, так градиент, да, здесь. Marble Fade, бабочка прямо с завода, Доплер прямо с завода, бабочка, бабочка, Кримсон Веб, Принц прямо с завода, АВП, Лотос. Ну, я не буду озвучивать, наверное, потому что в от меня сильно устанете. Просто посмотрите на эту красоту. Ну, реально, скины очень крутые. Скины очень крутые, дорогие, золотые наклейки. Кстати, жаль, что выводить не можем. Да, подожди, до золотых наклеек мы не дошли. У нас скины до вот этого предела, то есть до талона Фейда. Короче, 30% погнали! Погнали! Пфф, хер, как же хорошо, что это не мои деньги Вот на такой ноте закончим Блин, прикольно, раньше мы такой контент на Ране делали Вам нравилось, надеюсь, что и сейчас Меня лайком поддержите На этом все, халява в прикрепе Спасибо за просмотр, это был Человек Всем пока и до новых встреч